Наш эфир продолжает программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас не хватило времени поговорить о том, что происходит в Гонконге, вот взаимоотношения Гонконга и Китая в прошлый раз. Давайте мы с этого начнем. Совершенно верно. Может, давно к Китаю подбираемся, но вот все время не хватает. Поэтому сегодня действительно его, с него и начнем. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. Но... Все же, прежде чем перейти к Китаю, очень короткое еще вступление. Мы вот сегодня попадаем между двумя праздниками. Это не такие праздники, как 4 июля, но я все-таки на них ваше внимание обращу. А вчера был праздник в Северной Ирландии, в Ольстере, так называется, 12-е. Там празднуется годовщина битвы определенной. Но я не буду сейчас углубляться в историю, можете посмотреть. А, и хотя у него и религиозные, и исторические, и прочие корни, но он уже просто праздник североирландцев. Вы знаете моей большой симпатии к Ольстеру, и к Северной Ирландии. Ну, Ольстер, они сами любят себя так называть. И поэтому я полагаю, что праздник этот все мы можем тоже вспомнить с вами и поздравить наших друзей, а у нас друзья есть в Ольстере, тем более, что Ольстерская община, хоть ее и любят демонизировать, она очень доброжелательная. Очень хорошо настроена, не вся, конечно же, но в большинстве своем, к Израилю и к Соединенным Штатам. И более того, во многом Соединенные Штаты создавались как раз выходцами оттуда. По крайней мере, такие черты характера, как индивидуализм, готовность сражаться за свое и умение выживать в самых неожиданных условиях и враждебных. Это ольстерцы и люди с ольстерскими корнями, вы их найдете в американской истории, в культуре абсолютно где угодно. Будущий следующий год у нас столетие Северной Ирландии, поэтому я к этой теме буду возвращаться. Но пока просто поздравим еще раз ольстерцев, люди, повторяю, замечательные. И их, кстати говоря, девиз «No surrender», он, я думаю, актуален на сегодняшний день для всех нас. Так что Ольстер с 12 июля. И завтра во Франции национальный праздник. Французская революция – это не столь радостное явление, как революция американская. Да и вообще о Франции последних лет там, ну, с, труд, с трудом можно сказать что-то положительное. Но, тем не менее, страна все-таки дала нам таквиля и ревеля, прежде всего и в культуре, и сыграла мировую тоже роль, это далеко не последняя. Да и, кстати говоря, и Америке тоже помогала, не забываем лафаета Так что в этом плане французов мы тоже поздравим, я думаю. Ну, заранее вроде не принято, но поздравим их завтра. Так что ольстрацев уже поздравили, французов поздравим завтра и вспомним тех лучших людей, которые во Франции жили. Надеюсь, живут и еще будут. Но ну, а теперь э, Китай. Э, с Китаем э, вообще в этом году... Проис... Там все время происходит что-то нехорошее. Но в этом году и подавно, так как и эпидемия оттуда, и еще под шумок, что называется, китайцы предприняли еще одно усилие полностью подчинить себе Гонконг. Если помните, в прошлом, по-моему, году мы уже говорили как раз о... Тогда был, предпо, была попытка принять закон о выдаче подозреваемых в тех или иных преступлениях из Гонконга, из-за этого были демонстрации. А сейчас речь идет о законе по безопасности, и согласно этому закону целый ряд свобод, которые были у жителей Гонконга, он так иначе стирается, и любые почти действия, нацеленные против коммунистического правительства в Пекине или критика в Пекине. Все это легко может истолковываться как терроризм, все это легко может истолковываться как связи с иностранными стра с другими странами и так далее и тому подобное. Поэтому, естественно, многие а, видят в этом желание, пользуясь неразберихой в мире, а, и вирус, появившийся, напомню, не без помощи китайцев, и спровоцированные левыми беспорядки, то, конечно же, для китайцев это повод времени терять и Гонконг себе подчинить окончательно. И всю эту сказку... Ну, изначально было понятно, что это сказка о том, что две страны, одна система, то есть, наоборот, одна страна, две системы, чтобы это все ушло в прошлое. Поэтому оговорка моя была, на самом деле, не случайна. Идея, что будут эти две системы работать, ну, понятно, что это было ненадолго. Какая реакция может быть у Запада, здесь довольно-таки тяжело, на самом деле, судить. Но, естественно, что американцы выступили, американские представители политики американской, с осуждением. Помпео да и Пенс уже говорят о том, что особый экономический статус, который был у Гонконга, теперь будет отменен. И что, естественно, Китай нарушает все, что только можно нарушить такими действиями. В Соединенном Королевстве стараются упростить процедуру для жителей Гонконга, которые хотят переехать в Британию. И, кстати, опять вспоминаем, Ольстер, североирландцы едва ли не самые большие патриоты, ну, лелисты, естественно, североирландские в Соединенном Королевстве. И они говорят, что хотя у них к иммиграции из, из исламских стран отношения соответствующие, но из Гонконга они говорят, пожалуйста, будем рады. Люди, которые на своих демонстрациях выходят с американскими и с британскими флагами. А вы знаете, демонстранты в Гонконге именно с такими флагами выходят. Мы им будем только рады, поэтому, пожалуйста, приезжайте в Северную Ирландию, будете помогать нам поднимать экономику и так далее и тому подобное. Ну, посмотрим, что из всего этого получится. Тем не менее, естественно, предпринимать серьезные какие-то действия по спасению Гонконга, но, сами понимаете, это довольно-таки сложно. Так когда можно прибегать к экономическим каким-то методам давления, можно осуждать и так далее, и тому подобное, но признаемся честно, Гонконг он потерян. Да, это неприятно, но воевать из Гонконга. Ну, смысла нет, признаемся честно, даже если нам бы очень того хотелось. И поэтому проще действительно экономические какие-то усилить методы давления на Китай. Ну и то, то, о чем я всякий раз повторяю, когда заходит о Китае речь, и повторю еще раз, почему нет, конечно же усиливать вот этот вот треугольник. Япония, Южная Корея, Тайвань. Там свои, конечно, есть подводные камни, но, тем не менее, сила вот этих трех стран а, и ощущение того, что Америка рядом, но при этом присутствие американской все-таки по возможности там тоже сократить, но, и повторяю еще раз, Сократить не значит от него отказаться, не значит отказаться от маневров и так далее и тому подобное, все это конечно нужно. Но чтобы расходы просто немного сбить военные, это никогда не помешает. Так вот усилия вот этих вот трех стран, они очень сильно помогут на Китай давить и дальше. Я знаю, что у многих теперь фамилия Болтона вызывает не очень хорошие ассоциации, тем не менее отриним его отношения с Трампом в сторону и помним, что человек с богатым опытом во внешней политике, так вот совет Болтона, который он не так давно высказал, а именно то, что Тайвань уже нужно признавать официально, к нему стоит прислушаться. Потому что пока администрация президента в своей стратегии работы с Китаем эту возможность не рассматривает. А полагаю, дело тут даже не в моем отношении к Болтону, это мое давнее мнение, что, конечно же, сильный Тайвань и признание Тайваня, это будет шагом очень сильным, и позволит немного больше, даст больше простор для маневра американской, да и западной политики вообще во всем регионе. А знаете, когда этот, уже давным-давно мы этот сегмент задумывал, и вообще я хотел там еще порассуждать немного на один исторический момент, и я все-таки себе в этом удовольствии не откажу, потому что когда разыгралась вся вот эта вот история с вирусом, и с Гонконгом тоже, то я видел сам многие консервативные авторы, они стали называть открытие Китая ошибкой Никсона. Так как вы помните, что ну, Никсон, да, он действительно это сделал. Никсон, кстати, тоже родом из Ольстера, что интересно. Ну, не напрямую, но тем не менее, потомок Ольстерцев. Так вот, Никсон, ошибка его была, но не в том, что он открыл Китай, на тот момент, наверное, это был вариант, если не лучший, то объяснимый и понятный. Когда надо было усиливать давление на Советский Союз и решать вопросы с Вьетнамской войной, то да, то, что Никсон сделал, скрипя сердце, признаем, он более-менее справился. А ошибка Никсона была в другом, что он полагал, что за второй свой срок он так или иначе решит вопрос с Тайванем, ну, а вы знаете, что получилось из его второго срока. И в дальнейшем, естественно, Тайвань потерял свою ведущую роль, и все перешло, признание перешло к Китаю. И Никсон имел, вообще-то, возможность свою ошибку исправить уже в 80-е годы, но тогда он был целиком и полностью в плену того, что называется легасим. Это то, что очень сильно мешает американской политике вообще, по, по моему мнению, а именно когда, не только по моему, президент очень хочет совершить какой-то прорыв внешнеполитический и готов принести в жертву очень много чего. А потом еще изо всех сил этот свой прорыв защищает. Так вот, когда, если бы в 89 году, после того, что было на площади тянь ань и так далее, а Никсон активно бы осудил Китай и сказал бы, что все, Китаю дали возможность, Китай себя не оправдал, поэтому то, что я сделал тогда, было необходимо, а теперь давайте что-то предпринимать, то я не думаю, что Буш бы его послушался, у них были отношения не очень хорошие. Но, по крайней мере, Никсон тоже игрок опытный, сильный, и, который мог заглядывать далеко вперед не всегда у него это получалось, но мог, тем не менее, он бы во многом на политику повлиял, на будущее. Но Никсон так был одержим защитой своего достижения, что он тогда ездил в Китай, там устроил разнос с китайским лидером. да, именно так, добился выдачи как минимум одного диссидента и снять оцепление с американского посольства, но главного он не сделал. А именно он не обозначил того, что надо опять возвращаться к Тайваню. Нет, он и после этого в своих книгах продолжал писать, что э, Китай нельзя с ним разрывать отношения, нужно усиливать экономическое взаимодействие с Тайванем, э, надо да, что-то там делать, но не признавать их, и не рисковать нашими отношениями и так далее. Здесь, да, Никсон ошибся. И на сегодняшний день вот эту его ошибку исправлять, конечно же, надо. Конечно, я понимаю, что это вызовет целый ряд своих сложностей, но, признаемся честно, Китае на сегодняшний день угроза очень серьезная. И если вы Рэй не самый, повторяю, симпатичный из тех, кого Трамп назначил, но тут, я думаю, мы ему поверим, директор ФБР, когда он говорит, что сейчас каждые 10 где часов те дела по контрразведке, которые открываются в ФБР, они связаны с Китаем. Мы видим, что Китай откровенно ведет себя как гангстер с Австралией. Пытаются ее себе подчинить едва ли не больше, чем Гонконг. И австралийское правительство, к сожалению, даже нынешнее, которое номинально консервативное, не особенно может ему сопротивляться. Поэтому действительно противостоять нынешнему Китаю может вот только сильная Америка, и не напрямую даже, а в чем-то через своих союзников, которых я вам уже назвал и не буду повторять их в который раз. Что нас неминуемо, кстати говоря, возвращает к теме выборов. На Тайване сейчас, уж про Тайвань вам скажу, напряженно пытаются понять, кто им выгоднее. Как и многие люди, которые все-таки читают преимущественно мейнстримную прессу, Трампа на Тайване побаиваются, и хотя он один из самых про тайваньских президентов оказался, вне зависимости, что он там говорил, кому и так далее, но, тем не менее, за время его президентства отношения с Тайванем укрепились. Но на Тайване полагают, что Трамп непредсказуемый, поэтому что он будет делать в свой второй срок, да еще не связанный перевыборами, непонятно. Но при этом на Тайване гораздо действительно более давние связи с консерваторами и с республиканцами, поэтому Помпео и Пенса на Тайване уважают и все-таки склоняются к тому, что они будут определять политику в гораздо большей степени, чем какие-то там собственные симпатии, антипатии президента. Байдена на Тайване не любят, кстати говоря, хотя он вроде как первый и долгое время едва ли не единственный, кто поздравил Цай Вэнь с победой на последних выборах, хотя он и в конце 70-х выступал за дружбу с Тайванем. Но проблема в том, что между 1979 и 2019 Байден всегда был про-китайским и антитайваньским. То есть, нет, конечно же, он напрямую не говорил, что давайте отдадим Тайвань Китаю. Но он постоянно повторял, что нужно укреплять отношения с Китаем. Тайвань угрозил пальцем, что вот э, ай яй яй не надо провоцировать Китай и так далее и тому подобное. И в этом плане, конечно же, хотя, повторяю, и того, и другого президента следующего на Тайване побаиваются с такой чистой азиатской осторожностью, но, тем не менее, они видят, что Байден будет, конечно же, для них опаснее. Потому что, да, и какие-то там демократы могут озвучивать не симпатию к таванию, не одобряяя теми или иными действиями Пекина, но в общем и целом понятно, что у демократов связи с коммунистами побольше, чем у республиканской администрации. И в этом плане, если мы все действительно хотим того, чтобы Китай поставили на место, и чтобы те действия, которые были произведены против Гонконга на данный момент, они были наказаны, пусть не в военном плане, но в целом ряд других каких-то действий, то это опять возвращает нас к необходимости того, что второй срок президента Трампа необходим действительно, как и большинство республиканцев в Конгрессе. Если мы с вами посмотрим на Австралию, то э, мой любимый телеведущий, один из, пожалуй, любимый, да, Эндрю Болт его зовут, Sky News Australia, он открытым текстом говорит, что если американцы выберут президентом маразматика, я его дословно цитирую, уж не обессудьте, если кого-то это резануло, то Австралии конец, потому что э, только Америка сильная может остановить Посягательство Китая на э, Австралию через разведку, через влияние на политиков, через экономическое давление. Китай уже давно по этим направлениям Австралию давит. Так вот, если маразматик Байден победит, то, по мнению Болта и многих консервативных австралийцев, э, Австралия будет, э, ну не знаю, можно ли сказать, э, колонией Китая, это, наверное, перебор, но то, что она очень сильно подпадет под его влияние, это безусловно. Поэтому, как видите, выборы действительно имеют последствия. Это, ну, Обама эту фразу любил, но ничего не могу сказать, он был прав в этом. Так что, если действия Гонкон... Китая по отношению к Гонконгу и укреплению Китая и связи, кстати, Китая с Ираном и с Россией надо пресекать и что-то здесь предпринимать, то здесь нужен тот э, союз, который может действительно гарантировать только сильная консервативная администрация. Э, военный союз или какое-то там еще объединение Тайваня, Южной Кореи, Японии, примкнувших, примкнувших к ним Австралии, это вполне реально, я считаю, как бы он ни назывался, тем более, что определенные соглашения там между ними уже имеются. Но и Байден и компания, боюсь, все в регионе уничтожат окончательно. И мы, а здесь уже не только речь об Америке, а о всех, кто сочувствует свободе на Дальнем Востоке, при Байдене великая вероятность, что мы потеряем и Австралию, так или иначе, и Тайвань, и кто знает, как себя поведет Япония, как и, кстати, Южная Корея. И такая катастрофа, может она и не случится, конечно же, но рисковать не стоит. А Байден в Белом доме и демократы в Конгрессе, это, увы, прямой шаг к тому, что... Да, прямая дорога, прошу прощения, первый шаг к тому, что подчинение -то Гонконга, подчинением Гонконга Китай не ограничится. Вот, к сожалению, я заканчиваю несколько ноте, но повторяю еще раз, в ноябре эту мрачноватую ноту легко можно исправить. И я ни в коем случае не пытаюсь повлиять на выборы, поверьте мне, просто говорю свое мнение. Здесь умолкну, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Проблема не только с Гонконгом, вот в консультативном документе Госдепартамента США, опубликованном в эти выходные, на фоне все более напряженных отношений между должностными лицами в Вашингтоне и Пекине, агентство предупредило о произвольном применении местных законов в иных целях, чем поддержание правопорядка. Агентство заявило, что правоприменение может включать аресты, задержания и запреты на выезд, которые ранее использовали, чтобы не дать американцам покинуть страну и вернуться домой, несмотря на то, что они не были официально задержаны или обвинены в совершении преступления. Граждане США могут быть задержаны без доступа консульским службам США или информации о предполагаемом преступлении, сказали в агентстве. Граждане могут подвергаться длительным допросам и длительному задержанию по причинам, связанным с государственной безопасностью. Сотрудники службы безопасности могут задерживать или депортировать граждан США за отправку личных электронных сообщений с критикой правительства КНР. Вот так. Кстати, с Австралией это уже довольно давно работает. И премьер Австралии уже предупреждал даже австралийцев туда не ездить в ближайшее время. Поэтому Китай, он действительно не остановится на одном. И если вам эта ситуация напоминает, это, понимаете, это практически захват заложников американских. Да? Если вы вспомните, кто последний раз так захватывал заложников, а, а это был Иран, и что из этого сделал демократ Картер то выводы, я думаю, напрашиваются вполне определенно. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, тоже хотела сказать про Иран, аналогия такая. Но я вот что хочу сказать по этому поводу. Дело в том, что Демократическая партия абсолютно завязана на Китае. То есть она кормится, вся эта верхушка Демократической партии кормится из рук китайских коммунистов. Даже Чита Клинтонов, Байдены и многие-многие другие. Поэтому, естественно, если этот маразматик взорвется до власти, естественно, у нас будет такая же ситуация практически, как Китай, потому что здесь, там тоталитарное государство, и здесь собирается создать такое же тоталитарное государство, потому что социализм это, естественно, тоталитаризм. Вот. И у меня вот вопрос, но не на эту тему немножко, если можно, конечно. Я как-то давно уже, правда, посмотрела один из блогов Игоря Панарина, видео было такое, и он говорит там про какой-то Клуб Куанон и, и называет еще движение Ку. И судя по, так сказать, контексту, на мой взгляд, это он говорил о, о, о глубинном государстве, о Бабаме и созданном им глубинном государстве. А, в связи с тем, что вы живете в России и знаете, наверное, этого Панарина, не могли бы объяснить, что он имеет в виду все-таки точно, и а, вообще, кто он такой. Потому что, с одной стороны, интересные мысли, ну, поддерживающие, в общем-то, наше представление о том, что у нас здесь проходит, а с другой стороны, похоже, что... Он... Он такой пропутинец. Спасибо большое. Да, спасибо вам. Но меня уже, помню, спрашивали про Панарина, и я так понял, что этот человек действительно сильно повязанный с Кремлем, но, как и часы, которые показывают, вы знаете, правильное время, два раза в сутки, я допускаю, что время от времени он может говорить разумно но в целом все-таки надо быть с ним поосторожнее и это явно креатура кремлевская я не вот его не утверждаю сужу потому что мне говорили что касается QAnon, там какая-то очень сложная ситуация это принято считать что это конспирологи у них там очень много разных версий заговоров и так далее я если честно не очень все-таки углубляюсь в конспирологическую тематику Поэтому, извините, не буду подробно комментировать то, в чем все-таки плохо разбираюсь. Ну, а с вашей то, что вы сказали про демократов и Китай, здесь я согласен. Давайте мы сделаем перерыв. Мы обязательно примем ваши звонки, но только после того, как прослушаем рекламное объявление. И обязательно Иван постарается ответить на ваши вопросы. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студии 847-400-5200. И пока нет звонков, давайте поговорим о письме испуганных либералов. Или примем звонок сначала. Давайте примем звонки, а потом а, уже. Давайте поговорим. Добрый день. Алло, добрый день. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вот, у меня не вопрос, а как вот ваше мнение, например, у меня сто процентов на тысячу процентов уверен, что это коронавирус, это детище демократов левых, американских и с китайскими, они поехали, сговорились и все, потому четыре года они палки Трампа у колеса ставят, это их несговор, а как ваше мнение? Ну, я, у меня такой уверенности нет, но то, что демократы это используют в своих интересах, это безусловно. Все-таки, понимаете, мне надо быть поосторожнее в своих мнениях и высказываниях и опираться только на подтвержденную информацию, поэтому я такой возможности отвергать, конечно, не буду. Ну и утверждать не стану. Китай, да, здесь явно мы видим, что это они придумали. А уж была ли у них какая-то связь с товарищами из ослиной партии, пока нет твердых доказательств, не буду ничего говорить. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Если, не дай Бог, нашим президентом станет Байден, то не только австралийцам, но и южнокорейцам, японцам и даже украинцам не будет от этого хорошо. А вот вы, Иван, хорошо разбираетесь в американской истории и нынешней обстановке в Америке. А вот, скажите, пожалуйста, вот многие люди, американцы, уже понимают о, о том, что а, за всеми этими погромами и снятиями памятников состоит партия. И многие желают, но как-то у них они, они не в состоянии будут осудить им партию, если даже они пойдут на выборы, то я думаю, что выборы ничему... Единственное, на что мы можем надеяться, выбрать, выбрать допустим, в Нью-Йорке Трампа и все. А так местные законодатели полностью власти демократов не только в Нью-Йорке, в Калифорнии, в Чикаго и так далее. Вот, что может, могут сделать простые американцы? Они недовольны. Вот вчера мы вышли на демонстрацию в поддержку наших полицейских в Нью-Йорке. Вот и противовес нам стояли тоже БЛМ, но ну, сторонники демократов и ученых и так далее. Что мы можем поделать? Сможем ли мы подать в суд на демократ? Спасибо. Да, спасибо вам. Ну, я не могу вам какие-то определенные советы давать. В смысле, могу только общее. А именно голосуйте следите за тем, чтобы те, за кого вы проголосовали, если они побеждают, следовали своим обещаниям все-таки. И вот сейчас будет, наверное, опасная фраза, но, с другой стороны, у вас вторая поправка. Покупайте оружие. К сожалению, с этим не все, не все обстоит так, как казалось. Да, я казалось знаю, что бы. в Чикаго, вам делают все, чтобы вас обезоружить. — При этом бандиты у вас вооруженные, потому что я постоянно читаю о стрельбе в Чикаго в черных районах, но мэра, ничего про нее не буду говорить, Сами тут уже все понятно, на лице написано, она вот у вас якобы борется с оружием изо всех сил. — Абсолютно. А — Получается, что вы без оружия, а бандиты с оружием. — Абсолютно. Значит, вообще странная ситуация. Оружие применять нельзя практически для защиты себя, своей семьи, своих родственников. А полицию и демократы мечтают разогнать или во всяком случае сократить до минимума когда полиция перестанет реагировать на вызовы звонки и так далее и что же остается делать бедным американцам хороший вопрос а вот в сан луисе помните когда адвокатская пара попыталась ну собственно защитила свой дом и себя выйдя с оружием с винтовкой с пистолетом Значит, оружие у них конфисковали по решению прокурора и ведется в отношении них расследование. То есть... То есть люди... Это в чистом виде, помните, у нас даже был выпуск, то, что называется анархотирания когда людей за следование на самом деле законом арестовывают и лишают прав, а люди бандитов-погромщиков оправдывают и даже поощряют. Мне, конечно, очень не нравится что это, то, что это происходит в Америке, но, к сожалению, это происходит. Причем э, оружие у них было законное, законно приобретенное, и владели они им на законных основаниях. Мало того, там еще есть закон State ground», э, то есть они не должны, как в Чикаго у нас, э, в Иллинойсе, ты должен убежать, избежать, э, прежде чем применить оружие. Если уже совсем уперся в стену и над тобой... на Повиз до моклов меч, вот только в этом случае ты можешь применить оружие. А вот в Мизуре там как раз нет, там ты не должен никуда убегать, ты защищаешь свою собственность, себя, свою жизнь, и бежать не должен. То есть ты можешь вполне применить. Так они его не применили, они просто вышли с ним, чтобы остановить эту разъяренную толпу. И тем не менее, в, в глазах прокурора, который готовится к перевыборам, и, наверное, учитывая, что большинство, наверное, живущих там избирателей, это лево-радикальное отребе, которое не любит оружие, не любит капитализм. Поэтому он ведет себя таким образом. Причем это не первый случай, когда прокурор занимает подобную позицию. Я еще добавлю, ни одна, простите, но тут по-другому не скажешь, гнида из, жур из журналистики а. не написала, что это люди защищались. Потому что если ради интереса вы посмотрите на заголовки, то их называют исключительно пара, наставившая оружие на демонстрантов. На да, мирных. То есть, да, создается образ, что шли мирные люди с шариками, с цветочками и так далее. Тут зачем-то выскочила супружеская пара и стала в них тыкать оружие. Давайте попробуем. если вдуматься. Потому что сразу же деформируется представление, когда вы видите такой заголовок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, уважаемый Сергей уважаемый Иван. Это Марк из Родайленда. Раз, Разрешите, если можно задать Ивану вопрос по поводу Тайваня. Слушаю вас. Иван, в чем проблема дипломатического признания Тайваня как независимого государства? Я понимаю, что Китай претендует на это, но почему весь остальной мир, западный мир, не может ничего с этим сделать? Да, спасибо вам. Вот это тоже вопрос, который, опять уж я на него сошлюсь, Не без сути болтон задал. Все предпосылки есть для того, чтобы Тайвань признать государством, там демократия, там нормально работают экономические, политические механизмы, но с того самого момента, как было объявлено, что Америка признает вот эту вот систему, опять-таки, что есть один Китай, а Тайвань как-то со стороны, при картере это окончательно случилось, с той поры, увы, даже Рейган ничего не изменил, и все остальные президенты, увы, тоже. Здесь, конечно, и бюрократия Госдепартамента мешает, и сильная зависимость, которая только возрастает американской экономики от Китая, я очень рассчитываю, что во второй срок Трампа это все-таки случится, потому что пора серьезных препятствий нет. Все препятствия, они все-таки искусственные и бюрократические. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, я бы хотела задать, может быть, странный вопрос. А есть ли возможность какая-то а, как бы судить и а, преследовать журналистов, которые постоянно фальсифицируют? Дело в том, что в свое время, когда был Нюрнбергский процесс, то был претендент ни один журналист, ни один ведущий, там, будем говорить, редактор каких-нибудь газет и так далее, которые поддерживали Гитлера, не подверглись никаким преследованиям. Поэтому как бы, они так и продолжают в том же духе, что они неприкасаемые. С другой стороны, если есть свобода слова, должна быть и независимость прессы, то есть это должно идти в одной упряжке. Этого нет. Если этого нет, то и значит свобода слова как таковая и нарушена. Поэтому почему нельзя их каким-то образом все-таки а, привести их в порядок, так сказать, при помощи юридической системы? А, объясните, пожалуйста, я этого не понимаю. Да, спасибо. Вам вопрос, спасибо. на самом деле, не странный, а замечательный, потому что э, отцы-основатели и первый серьезный э, толкователь Конституции Джозеф Стори, они указывали на то, что Конституция не дает абсолютной свободы слова а именно отбирать у людей доброе имя и создавать заведомо ложные представления, первая поправка этого не позволяет. И таким образом все нарушения, все искажения фактов, они должны преследоваться. Но вот как только все больше и больше эта первая поправка стала использоваться и либералами в своих целях, и во многом постарался Верховный суд 60-х годов, прежде всего он, э, тут вот уже это утеряно. А так, э, это право. Вы совершенно верно говорите, что таких журналистов надо привлекать к суду. И Конституция, вообще-то, как она создавалась, она против них. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Спасибо за передачу, но мне кажется, что до тех пор, пока это ООН и все европейские страны, и весь Запад не прекратит э, агрессию России, Китай смотрит, что Россия делает то, что хочет, и он будет продолжать делать сам то, что он хочет. Вот у меня такое мнение. Может, я не Спасибо прав? Спасибо вам. я с вами, к сожалению, вынужден согласиться. Увы, да, ну, конечно, надо. Ну, Путину надо ставить на место. Но только не согласен в одном. Он э, от них ничего хорошего не ждите. У них их, им с Израилем надо бороться. Им надо выносить антиизраильские резолюции. Ну, какая им Россия с Китаем, что вы? Добрый день, пожалуйста, в эфире. А, добрый день. здравствуйте, добрый у, меня здравствуйте. Два, у меня таких два замечания, и хочется комментария о вашего гостя. Во-первых, я не знаю, заметили вы или нет, что опять же все это, поле экспериментов, опять же это дурки там а, фигурируют. Именно ее, а управление по гражданским правам, отправила недавно письма всем работникам Белого города, так и написано White, в «White» City серии employee, принять участие в так называемом тренинге прерывания внутреннего расового превосходства и белизны. Вы можете представить, что они добровольно-принудительно пригласили служащих Белого города, так называемых, принять участие в тренинге, что не мешает ли ему превосходство а, в доступе к человечности, не мешает ли ему превосходство его белой кожи а, причинять вред, а, то есть меньшинствам. И преподаватели вот этого так называемого тренинга утверждают, что индивидуализм, а, как они называют, перфекционизм, интеллектуализация – объективность – это все навыки, которые э, рождены с белой кожи, эти люди, то есть, могут только этими навыками обладать, и они являются вот этого вот, так сказать, остатками интернационализированного вот этого системного, в кавычках я же опять же говорю расизма, и должны быть отброшены в пользу. Теперь они будут э, на федеральном уровне на этих тренингах разрешать эти вопросы. Это вот первый реальный какой факт. И второй, небольшой такое замечание, что Вашингтон и Рэпскинг футболкинг, они, а, то есть адвокаты-эксперты коренных американцев, все время давно критиковали имя этой команды Рэпскинг, которую они называют, представляете, определенным в словаре расовым пятном. И поэтому вот на прошлой неделе более, знаете, там более дюжины лидеров организации так называемых коренных народов написали главе а, так называю Раджа Гудзилл требуя немедленного прекращения использования Вашингтоном вот этой команды этого родственного имени и Гудзилл оказывается годами а, так сказали в этой заметке Вашингтон задавал вопросы, но ему никто не отвечал по этой родственной теме и еще знаете, что самое страшное? Да, вот яблочко созрело, как мне семья подсказывает Гудвилл. А Вашингтон, знаете, что начали делать? Разрывать связи с основаниями вот этого вот спорта. То есть, э, оказывается, э, его делит Джордж Пристон Маршал, он был расистом, он был э, э, как это по-русски? Сегрид... Сегрегационистом, правильно. Такое же слово, да. Да, и, он переимен... mm. и они, знаете, что взяли, они вычеркнули его имя из Кольца славы. И переименовали, знаете, что вот эту вот, а, э, как она чаша в поле для... В общем, они его Но, переименовали с да, первого бывает, черного будет, игрока наверное. команды Боби mm. Мичина, который был первым черным mm. игроком. Он, оказывается, заслужил это место, место основателя. И то, тот, кто спонсировал эту команду. Представляете, что творится? И все это проходит... Вот, когда мы задаем вопрос, а что делать, действительно спрашиваю, а что делать? Да, спасибо вам. Ну, к сожалению, это и другое грустное, как минимум, что вы рассказали. Насчет первого, я два комментария сделаю. На самом деле, когда нам начинают рассказывать, что индивидуализм, желание преуспеть и так далее и тому подобное, что это якобы все черты белой культуры, ну, предположим, я бы не стал с этим спорить, и другое дело, что это хорошие черты, во многом, кстати, связанные опять с Ольстером, но не только. Но понимаете, люди, которые это говорят, они врут вообще-то, потому что если вы посмотрите и почитаете тех черных авторов, кто выступал за гражданские права в 19-20 веке, то Фредерик Даглас, тот же самый спорная личность, но тем не менее, Букер Вашингтон и прежде всего мой любимый Джордж Скайлер, особенно Скайлер, как раз и подчеркивали индивидуализм, независимость, все остальное. Именно это делает черного американца достойным и выдающимся членом общества. Помните, Даглас вообще говорил, что просто дайте возможность черному встать на ноги, и если он потом упадет, все, не трогайте его. Он не справился, значит так и вышло. Скайлер повторял, что черный американец идеальный консерватор, потому что семья, желание преуспеть, желание доказать, что ты лучше, ничуть не хуже, а то и лучше белых, это идеальные качества. Они помогают преуспеть в обществе, они помогают добиться успеха, и они помогают быть патриотом своей страны. Но видите, то, что делают эти люди, они извращают идею, если вдуматься, черных американцев, которые добивались равных прав. То есть равные права и то, что черные американцы такие же достойные жители Америки, как и белые и все остальные, это теперь уничтожается. А более того, если вы посмотрите опять на все эти курсы, они ведь не просто так появляются. Вы за них платите, понимаете? Все эти курсы, они ведь там прокручиваются очень большие деньги. И я очень сильно сомневаюсь, что это деньги частные, это деньги городские, то есть это деньги налогоплательщиков вообще-то. Иными словами, сейчас средний белый американец платит налоги за то, чтобы его, от него отнимали время, или у нее, кстати говоря, отнимали время на этих курсах, и объясняли, что он или она расист, и, другими, и оскорбляли последними словами людей, родителей и так далее, и тому подобное. Но я имею в виду, что если все белые плохие, то это автоматически оскорбление ваших родителей тоже. Ну, а что касается второй части истории со спортом, ну, знаете... Спорт показал себя вообще профессиональным таким сборищем трусов, что все шутки о том, что спортсмены да, обделены умом, они здесь уже как-то даже и не слишком уместны, потому что умом ладно, не зато мы спортсменов любим. Но то, что спортсмены, которые вроде должны быть физически крепкие и так далее и тому подобное, то, что они такие трусы, и это не только в Америке, в Великобритании я смотрю то же самое, и, например, болельщики Тоттенхэма, клуб лондонский, у которого очень давние связи с еврейской общиной, многие из них теперь отказываются ходить, ну, когда будут открыты стадионы, отказываются покупать абонементы в будущем, потому что спортсмены выходят с надписью BLM, а BLM, вы знаете, это антисемитская организация. И то, что спортсмены так себя ведут, ну, их боссы и так далее, это уже не глупость, это а трусость. Болельщики оказываются сильнее и смелее, когда встают на защиту памятников. Ну, это я опять, прежде всего, про королевство говорю. Поэтому, конечно же, вы видите, как на ваших глазах все выворачивается, на наших даже глазах, все выворачивается наизнанку. То, за что выступали... Действительно, люди, озабоченные равными правами и гражданскими правами черных, все это уничтожается. Фраза Лютера Кинга, хоть я его и небольшой поклонник, насчет того, что надо судить по характеру, а не по цвету кожи, по меркам нынешних либералов, это российская фраза. И то, что происходит сейчас, это черное – это белое, дважды два – это пять. Оруэлл победил, но не так, как нам бы того хотелось. Ой, вижу, не успеваем мы да. Оставшиеся темы обсудить. Очевидно, это будет в следующий раз. Буквально два слова позволю себе в дополнение к тому, что вы сказали. Расовая карта разыгрывается каждые четыре года. Традиционно демократы разыгрывают расовую карту. А нынче ситуация экстраординарная, потому что популярность президента Трампа среди афроамериканцев достигла небывалых высот. Поэтому и мир, экстра, экстраординарная ситуация требует экстраординарных решений. И вот э, э, герой некоторых наших соотечественников Джордж Сорос и его открытое общество э, проанонсировали, что они э, выделяют 220 миллионов долларов денег в организации, которые выступают за расовую справедливость. Поэтому я не, удивлю, не удивлен тому, что, скажем, вожди каких-то племен, а, которых купили за бусы, написали письмо с тем, чтобы по из изменить название команды Red скин Потому что опрос общественного мнения коренных жителей Америки, индейцев, говорили о том, что более 80% вообще как бы их это не касается, не трогает и никоим образом не волнует. Но а лидеры организаций всевозможных финансируемо вот этим вот этим человеком и его организациями они покупаются с потрохами то же самое происходит к сожалению и с лидерами еврейских организаций потому что black lives matter организация не скрывающего своих антисемитских взглядов и тем не менее лидеры еврейских организаций выступили в поддержку так сказать и так далее продажные продажные а, Иван, огромное спасибо. И до спасибо встречи. Спасибо вам. До встречи.